Друзья, всем привет! Мы находимся в зале roll to dream это самое необычное видео за последний месяц, потому что я очень сильно хотел завязать с воркаунтом, но сегодня у нас в гостях этот. Вот сам, ребят. Сейчас будет такая типа нарезочка, там горизонт все дела. Итак, ребят, сегодня мы будем записывать э, туториал по трем клапкам с Димой. Дима еще ни разу не делал три хлопка. И я помогу ему. Я так немного в этом разбираюсь. Так сказать, можете посмотреть на моем инстаграме. В общем-то, фишка в том, что нужно успеть сделать за 15 минут. Как вы знаете, я хотел сделать этот элемент, но все-таки до него не дошел. Четыре тренировки не понадобится сделать с двумя фолком. Типа раз, два. Но здесь у нас есть до два это 15 минут, ибо все хотят спать, и все торопятся домой, поэтому. 15 минут – это максимум, что у нас есть. И Эдвард в этом спецпрофе расскажет, как это сделать. То есть, подводящие упражнения. Поэтому те, кто хотят это сделать, обязательно также пробуйте вместе с нами. Эдвард подготовил модули, согласно которым нужно сначала сделать подводящие упражнения. И за 15 минут, я думаю, мы это сделаем. Давайте сразу ответим, на каком уровне находится. Я специально держался целых два дня. Не пробовал для того, чтобы это было максимально интересно. Первая попытка. А, нет, не перед, надо еще размяться, я забыл размяться. Так, ребят, первое, что нам нужно сделать, это качественная разминка. Перед любым элементом, который вы изучаете, вам нужно разогреть свои мышцы, суставы. Белого ничего себе не ушатать. Нам важно. Нам важно. Ну, прям тебе в смотрим. <говорит> Кто хочет отдельное видео по растяжке? У нас есть Саня и Вега, у нас есть Катя. Обязательно пишите в комментариях, потому что я деревянный, мне нужно растянуть. И также уверен, это будет полезно и интересно. Так что оставляйте свои комментарии по растяжки мы. Продолжаем. Я думаю, мы будем без этого. Так, ребята, растяжку мы сделали. Приступаем к основным подводящим упражнениям. Так, так, с трем хлопкам. Раз, два, три. Я размялся. Миф, я химия, это Все хорошо. Так, ребята, для трех хлопков нам основное нужно. Это взрывная сила, гибкость и скорость. Да, взрывная сила, чтобы вам сделать импульс. Скорость, чтобы успеть сделать три хлопка и гибкость, чтобы затянуть лобок за спину ты готов, Дим? я готов да, итак, ребят, чуть не забыл сказать я уже давно хотел сделать свой первый стрим на ютубе, поэтому обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях сможете ли вы прийти на стрим, насколько вам это интересно и также проголосуйте вот здесь вот время удобно, когда он будет залететь там утром, днем, вечером, в общем, будет такой вопрос и, возможно, это будут какие-то ответы на вопросы, либо просто пообщаемся, либо что-нибудь расскажу. В общем, пишите свое мнение об этом в комментариях. Первый стрим на моем канале. работает. Подводящее упражнение будет состоять из трех-четырех модулей, поэтому перейдем к первому. Как ни странно, чтобы сделать три хлопка, нам нужно стоя сделать эти три хлопка <laughs> и потренировать их. Для начала мы делаем хлопок впереди, хлопок сзади, хлопок впереди. То есть нам нужно как можно быстрее потренировать раз 10 в обычные кладки. Раз, два, три на скорость. Чем быстрее вы сделаете, тем легче вам будет выполнить данное упражнение. Приступим. 10 раз Господа, на скорость. Погоди, погоди. Это же не в 15 минут. То есть, то есть сначала рассказываешь, а потом за 15 минут я выполняю все и <музы> делаю попытки. Ага, смотрите. Вот так же интересней. Ну? Кстати, когда я увожу сюда, я уже чувствую себя деревянным. Хотя я стою Как бы я теперь в тебя не верю Оператор меня не верит, нормально Итак, ребят, второе упражнение Мы берем какую-то небольшую возвышенность Встаем в упор лежа, И нам нужно поджаться И войти в такое положение, чтобы таз вышел вперед. Это делается для того, чтобы у нас было больше времени совершить три хлопка Выглядит примерно вот так вот И упали Я отжимаюсь 3 э? да. третий. третий модуль после того как мы закончили с возвышенностью мы переходим на пол и первое что нам нужно выполнить это отжимание с хлопком за спиной мы отжимаемся делаем импульс и хлопаем за спиной стали импульс но это было по-другому. не дотянулся. что-то похоже? это внимание, что слип. корпус вам нужно делать домиком. То есть, мы встаем в упор и выходим вот в такое положение на То есть, если вы будете просто mm -hmm. делать попок, у вас не получится. Итак, модуль номер 4. Мы падаем в положение лежа и делаем уже два хлопка. Учитывая то, что мы с вами выучили, что корпус нам нужно таз немного поднимать. Да, смотрите. Да, таз да, первый. То есть ты вводишь его вот сюда, встаешь да. немного на носачке, делаешь перед собой, за собой а назад. Мы же стараемся поднимать вот сюда. Да, пока Не-не, это мы оставим на 15 минут. Окей. Дальше. И все, что нам сейчас остается сделать, это поставить таймер 15 минут и чисто пройтись по этапу. Сколько примерно времени нужно на каждый этап? Ну, я думаю, на каждый этап. Ну да, 30 допустим, секунд. Первую, по 2 минуты. То есть теоретически 8 минут на проработку. И еще 7 минут для того, чтобы попр попр попрактиковать вот эту штуку. Ну да, но ну, ты скорее всего забьешься за <laughs> 8 минут. Учитывая мою вносливость, <laughs> да. Ну, погнали. Я готов сейчас без разминки бахнуть. Оператор готов бахнуть без разминки? Пора отвечать за свои слова, Дима. К этому он не был готов. Let's go. Как оно нагрелось, слушай, камера. Нормально. Пошел. Какие там у вас были? Слушай, по-моему не получается. Он сделал трехлопка? Спасибо, я выучил. это учительство? Стоп, ты умел это делать? Нет, я выучил. Стой, а у тебя были карты в кармане? Может быть тебе это делать? Ты сейчас только научился? Конечно, ребята, я питаю себя информацией. Так, подожди, давай честно, ты умел делать трехлопка? Нет. Ну так это не работает. Ну, Эдвард объясняет очень хорошо, доходчиво. Все понятно было. Не знаешь, что тебе непонятно, я сразу сделал. Итак, ребят, включаем таймер на 15 минут. И ровно за 15 минут Дима должен выучить три хлопка. Отжимание с тремя хлопками. Ты готов? Я готов. Надо еще один готов по водичке. И также хочу сделать небольшое заявление. Для тех из вас, кто хочет выучить это, мы запускаем челлендж. Как он будет называться, я уже забыл. Я думаю, три за 15. 3 за 15. Вот здесь вот это будет хэштег, вы можете отмечать нас в инстаграме, в сторис и в постах, и мы будем закидывать вас к себе в сторис, дабы сделать небольшой перчик и как-то простимулировать. Те, кто из вас уже умеют, также можете отмечать и почему бы нет. Будет такая небольшая мотивация как для меня, так и для вас так и для ну тех да, партей, посмотрим кто посмотрим на вашу технику, Хотя что ждем ваших историй. Погнали. Хэштег здесь глоток. Окей. Готовность 10 секунд, как 10, перед комплексом 10, 9, готовность. 8. 7, 6, 4, 3, 2, 1. 1. Начинай медленно и да? постепенно ускаляешься. Представляем мысленно, что ты уже находишься на полу. Быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. быстрее. Давай быстрее. Мне кажется, что это не такие Потому что тебе нужно будет падать. Чувствую, так плечи идут быстрее, чем я начнут отжиматься. Как у тебя ощущение, когда ты заводишь ладошки за спину? То есть, есть ли какой-то дискомфорт? Я бы описал это состояние как деревянность. Надо растягиваться, ребят, мы серьезно. больше растяжки. В чем суть? Смотрите, ребят. Да, Дима отжимается, делает импульс, и таз мы выводим назад до Сильнее импульс. Да, и вставай на носочек. Я закислился. Все что ли? Нет, ну типа надо все размеренно делать. Да. Только реально что-то можно. Должен был делать вот. Слышал? Как вы думаете, напишите в комментариях, сделал ли Дима все-таки эти три хлопка. То есть давайте покажу еще раз немного технику. Ребят, мы встаем на какую-то возвышенность. Отжимаемся, делаем импульс, вводим таз назад. Отталкиваем себя. И делаем хлопок. Встали. Давай еще раз. Есть. Попробуй сделать три. Есть. Так, это уже прогресс, мы сделали да. три хлопка. Это прогресс. У тебя осталось 9 минут. 9 минут. Так, еще 2 минуты для того, чтобы отработать технику и 7 минут для того, чтобы пробовать это на полу. Потому что отдых все-таки решает. Так, следующий Мне этап, кажется, ты что уже ты готов под пол сделать хлопка. Ты думаешь? Да. Какой у нас четвертый этап был? Четвертый этап? Да. Мы переходим на пол и делаем два хлопка. Еще. Есть. 7 минут. Ты встаешь, ты на них встаешь. А так тебе тяжело будет. Она и казалась наоборот. Вот ты встал. Это было близко. Я уже почти коснулся. Опять? Чуть-чуть. Жестко. Вот было. В общем, такие дела сейчас. Финалочка. Такая вот. Позитивный у нас концовочка получается. Все-таки три хлопка получилось, я думаю, надо поспать. И тем самым сном закрепить технику, чтобы мозг, пока я спал, проанализировал, понял, что вообще здесь происходило. Также покушать углеводов, потому что а скоро Ну, кстати, будет прикольно. Да, мне тоже надеть курса искусства. Завтра у нас будет заруба с дядей Веганом. Он расскажет про crossfit про кросфит games про его подготовку. Также мы с ним должны будет. Должны будем зарубиться, да, я уже договорил. Мозг не соображает, ребят, не делайте это на ночь. Всем хорошего отдыха, настроения, вечера. Не забывайте подписываться, отмечать нас в истории в Инстаграм, постов, Это скажу это финальное слово. Goodbye.